Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Малые Озерки Корсаковского района Орловской области. Мне сказали, что здесь уже никто не живет, но дома я видел там стоят издалека. Прошел через поле, вот, и сейчас вот идет электро, линия электропередач. идет. Вот, сейчас пойду, здесь вот видимо пруд был, одни камыши от него остались. Сейчас пойду вокруг обойду и посмотрим на самом деле никто не живет там или все-таки кто то есть все вперед вышел, друзья, еле пролез по бурьяну. Вообще все заросло. Тут у нас сарайчик. Там у нас еще банька виднеется. Это башня водонапорная. Башня небольшая, маленькая значит, деревушка была небольшая А вот, кстати, и дорога Вот она А я лез где-то через бурьян Вот первый домик, друзья Кто-то подъезжал, следы на машине есть Посмотрим, живет здесь кто Кто-то живет. Дверь открыта. Хозяева! А. Здравствуйте! Как деревня называется? Новые озерки раньше называл. А сейчас? Сейчас никто тут не живет. Вообще никого нет? Да, я попал. Я еле пролез сюда. Вы здесь местно живете или как? Ну, да, я живу там. В больших озерках, да? А это мне здесь пачка. А. А родились там, тоже там? Не, родился я в котах. А, в котах. Кстати, а котах есть сейчас люди, живут там кто-то? Ну да, там фермер. Тоже фермер, а? Один? Один. А здесь больше домов, вот вы только приезжаете, да, и больше туда нет. Ну я вот, я у меня вот, шум мне приезжать. Дом рядом, да? Да, дом рядом. У меня пачку просто я купил был. А, -а, -а. а так деревня большая была? Да, была большая. Большая, да? Сколько домов примерно? Ну, примерно раньше было, как я как я помню, вот мое детство, моя школа здесь была. Вот ну, здесь, вот, в этих малых? Нет, больших. А, больших. Да. Это отсюда в школу ходили, в большие озерки, да? да? Домов 25 25, да? да? Жилых. Когда 25, да? еще союз был, совхозы были. Ага. Потом все. Потом все. Кто умер? Кто уехал? Кто уехал? Дети забрали. А почему так распадаются деревни? А потому что не работы, ничего нету. Все сейчас, все в Москве, а вахтам. Все раньше при союзе совхозы были. Uh -huh. а, я не сам шофером работал. Уборка, хренорка там. А сейчас кто? Инвесторы. Все. А инвесторы что? Они платить не платят. Uh -huh. О, ну что я я за 15 дней на вахту съездил в Москву 21-23 получу что я месяца заработаю у них с 8 до темной ночи до 5 ну это нафиг правильно понятно да а так вот вот тут еще дом такой вот ну он просто приезжай как дачи а сейчас нет там нет там никого нет и вот приходили вот здесь вот тоже пастичник а мед продаете продаем почему банк трехлитровый литровый банк 1200 1200 ну, 5 килограмм почему угу. а в деревне вообще называется маленькие озерки это не знаете даже не могу сказать а раньше здесь вот здесь поместье это как по рассказам дедов вот здесь можно... помещик да, да. А пруды, я смотрю, вот проходил, что пруд там камышом зарос, да? да? Был пруд раньше, да? А больше кроме него нет здесь прудов? Нет. нет? Ладно, спасибо за рассказ. А подскажите еще, а газа воды здесь нет, да? Не, нет, нет. Нет, вода есть, вот башня. Ага. Вот, когда тут жили последние, а, раз, два дома. Два, да, три дома жили последние. Это вода была, да? Это года два. Ага. Не два, ну, может, побольше, может, два, три, четыре такого примерно. Приблизительно. Вода есть. Она сейчас санирует вода, А, то есть насос, все работает, да? Все, работает все. Ну, а сейчас не к чему. Зачем его включать? Я на машине привезу себе пять канистр. Мне во, свет, Света нет, правда, поотрезали. Ну, за счет, чтобы а так дома не продают здесь? А, дома? Да. А, там продают. В больших озерках да, продают, да? Да. Какая примерная стоимость сейчас домов? Ну, примерно хрень. Не знаю, как договорить. Mm -hmm. вот у нас таджик покупал за турок у нас уехал в Турцию. Mm -hmm. Парень, вот здесь со мной тоже пчеловод, он уехал. Mm -hmm. вот. Он продал за 500. 500, тысяч. Да. Ну, приблизительно. Ну, там газ, газ, вода Два, все ездит. Да, да, газ, канализация, все, туалет, газ. Да. Что вы хотите купить? Да нет так на будущее, мало ли. Может кто-то захочет купить. Ладно, все, спасибо. Здесь вот еще один домик. Тоже никто не живет. Сейчас просто глянем на него. Если можно подойти сюда, в каком-то состоянии. Сарачки каменные. И вот сам дом зарос лопухами. Домик кирпичный. Окна деревянные, чердак большой, там еще сарайчик. Лампочка висит, освещала двор дома. Вот дорожка идет, здесь накатали пасечники. Ездит сюда, пчел разводят, мед качают. Так, где-то здесь еще домик должен быть. Посмотрим. Вот такой домишка. Ну, все так аккуратно сделано красиво ну вот друзья прошли мы с вами всю деревню малые озерки всего лишь три дома здесь осталось целых в которых постоянно никто не живет тоже приезжают люди того пасека кто отдохнуть на этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!